Добрый дорогие друзья! Я Игорь Черноусов и это первый ролик из серии продвижения в социальных сетях в этом плейлисте я буду рассказывать о полезных сервисах которые позволят вам просто и быстро продвигаться в социальных сетях начну с сервиса который помогает продвижение в любимой социальной сети это социальная сеть youtube потому что youtube сейчас это именно социальная сеть сервис называется PAMBER этот сервис вы можете использовать если вы клипаете, в прямом смысле клипаете каналы заливаете на них ролики и у вас просто физически не хватает времени чтобы заниматься продвижением каждого ролика вот благодаря этому сервису вы можете получить первичную активность на свои ролики просмотры лайки подписчики. сервис изменился не только внешне но и по своему функционалу просмотры которые дает этот сервис засчитываются ютубом но пожалуйста не накручивайте больше 100 просмотров 50-100 просмотров это более чем достаточно для того чтобы придать первичную активность для вашего ролика если ролик в дальнейшем не стал уже набирать просмотр самостоятельно то крутить его нет никакого смысла а что же вам нужно сделать для того чтобы начать использовать данный сервис вам необходимо перейти по ссылке ссылка находится в описании под данным видео возможно будет кнопочка на самом ролике активная получить доступ на нее можете нажимать проходим по ссылке попадаем на главную страничку сервиса нажимаем на синенькую кнопочку регистрация и проходим несложный процесс регистрации заполняем поля с указанием вашей почты которую вы будете использовать при регистрации в сервисе придумываете себе какой то логин и придумываете естественно пароль для сервиса я сейчас эти поля заполню поля я заполнил указал пол и ввел защитную капчу отметил что я согласен с правилами и нажал на красненькую кнопочку регистрация если вы все сделали верно появляется окошечко спасибо за регистрацию и вам необходимо подтвердить адрес электронной почты вам на, письмо, вам на электронку было отправлено письмо что вам требуется? Вам необходимо перейти в свою почту, найти во входящих письмо от PAMPED, подтверждение регистрации, открыть это письмо и пройти по ссылке, которая указана в письме. Вот только после этого вы активировали свой аккаунт в сервисе Pumpit. На этом регистрация считается законченной. Второй шаг, который вы должны сделать, это настроить сам сервис. Что здесь подразумевается? Вам необходимо нажать на свой профиль, на свою картиночку, либо на имя, которое вы придумывали для своего профиля. Войти в раздел «Проекты» и обратите внимание, что вам сейчас нужно сделать. Сервис от вас хочет получить Google аккаунт, с которого будут осуществляться действия в проекте «Pumped». Вы можете добавить один или несколько аккаунтов в Google. Лучше, конечно, добавлять аккаунты, которые вам не жалко, потому что э, эти аккаунты будут отнесены в раздел «Спам аккаунтов» чаще всего Google, и создавать каналы с таких аккаунтов и пользоваться ими в дальнейшем, конечно, нет никакого смысла. В принципе, сам сервис э, вам это и рекомендует сделать. Значит, Как это все делается? добавляются аккаунты, в принципе, можете посмотреть вот даже в ролике, но все, что от вас требуется, это нажать на кнопочку «Добавить аккаунт» и ввести адрес Gmail почты и пароль от этой почты. Вот опять же, я сейчас это сделаю. Вот, ввел данные по аккаунту Gmail, нажимаю на кнопочку «Добавить аккаунт YouTube», и разместил в сервисе аккаунт, с которого будут производиться действия. Значит, вы можете добавить несколько аккаунтов, и сервис их будет по очереди перебирать, что очень хорошо. Следующий шаг в настройке сервиса относится к установке на ваш компьютер аппликации. Чем хорош этот сервис? Тем, что вам не надо ничего делать руками. Все выполняется автоматически с помощью аппликации, которую вы скачиваете на компьютер. Скачивается аппликация с главной странички сервиса. Я вот нажал на, кноп... на переход на главную страничку. На главной страничке есть кнопочка «Скачать аппликацию». Нажимаете на эту кнопочку и на ваш компьютер скачивается аппликация если вы не зарегистрированы в сервисе Dropbox просто закрываете и нажимаете на кнопочку скачать эта аппликация скачивается на ваш компьютер открываем файлик со скачанной аппликацией переносим его на диск на который вы будете устанавливать эту аппликацию я ее перенес на диск D файлик является архивом, вам необходимо его разархивировать правой кнопочкой щелкаем Открываем данный архив. Открываем папочку разархивированную. Значит, находим два запускаемых файла. то есть Два файла, которые могут запустить вашу аппликацию. Один файл запускает со звуком, другой без звука. Лучше, конечно, запускать файл, который без звука, чтобы аппликация не, работ... не мешала вам для работы на компьютере. Значит, выполняем двукратный щелчок на файлике. Происходит запуск аппликации. Аппликация работает в приложении Chrome, специализированном таком усеченном. Значит, все, что вам нужно сделать, это нажать вот на такой вот насосик в правом уголочке. Нажимаем на насосик. При первом запуске аппликация у вас запрашивает, введите адрес, и пароль то есть вы здесь должны ввести м, тот электронный адрес который вы использовали при регистрации в сервисе я его предусмотрительно записал поэтому я сейчас скопирую эти данные в окно аппликации и нажимаю на кнопочку сохранить значит делается это один раз значит так как аппликация управляет работой ваших аккаунтов то некоторые антивирусные программы считают эту программу подозрительной и вдают различные сообщения пожалуйста тут бояться не надо аппликация абсолютно не является вредоносной вирусной после сохранения данных еще раз нажимаем на насосик аппликация запущена вот больше вам ничего делать не надо дальше все делается автоматически аппликация заходит на youtube Смотрите, сейчас она авторизируется, ведет тот аккаунт, который вы ввели в настройках, передали сервису и все. Больше вам ничего делать не требуется. Вы можете свернуть эту аппликацию. Аппликация работает, набирает вам баллы. Причем пока работает ваша аппликация, вы можете раскручивать свои проекты. Вот Как добавить на раскрутку свой проект, это последнее, что я вам сегодня покажу. Заходим в свой аккаунт, нажимаем на ваш логин, выбираем раздел «Проекты», нажимаем на кнопочку «Добавить проект» и заполняем строчки. Первая строка – название проекта. Как вы его назовете, это лично ваше дело. Главное, чтобы вам было понятно, какой ролик раскручивается в этом проекте. Ну вот Буду раскручивать ролики с канала «Студия Йоги Прана», назову «Йога». Далее. Размещаем ссылку на ролик. Ссылку нужно размещать правильно. То есть брать ее лучше из менеджера видео, копировать адрес ссылки. То есть ссылка не должна быть вот такой вот длинный, то есть никаких лист, ничего не должно быть. Прямая ссылка без всяких S, HTTPP, YouTube, Watch, равно и ID вашего ролика. Все, вот такую ссылку вы размещаете в сервис сервис автоматически считывает текущее просмотр количество просмотров это не заполняется далее вы устанавливаете сколько вы хотите заказать просмотров но ну, я например поставлю 99 просмотров обратите внимание что а, при регистрации вы сразу же получаете полторы тысячи кредитов вот на эти кредиты вы можете раскручивать свои проекты а, заказал просмотры заказал оценки нравится на 100 просмотров один лайк это нормальная активность подписчики опять же со 100 просмотров ну, не больше одного подписчика значит пока добавление в избранное и комментарии эти поля не работают, их не заполняйте вот читайте пожалуйста внимательно что вам пишет сервис приоритет ролика после регистрации у вас доступен будет только первый по мере того, как вы будете пользоваться сервисом, вы можете устанавливать второй, третий и так далее. Приоритет. То есть ваши ролики будут обрабатываться в первую очередь. Можете поставить, отображать ваш ролик в галерее и нажать на кнопочку «Добавить в проект». Значит, попадаем сразу же в список запущенных вами проектов. Значит, Проект готов, но он еще не активен. Вам необходимо нажать на кнопочку «Запустить». Подтвердить, что вы запускаете данный проект. Все, пошел процесс раскрутки вашего проекта. Значит, еще раз повторю, процесс раскрутки идет только в том случае, если у вас включена аппликация. Вот обратите внимание, в левом уголочке зеленая кнопочка, аппликация включена, то есть аппликация работает. То есть я сейчас просматриваю в автоматическом режиме чужие ролики, и кто-то точно так же будет просматривать и мои. Значит, вы можете добавить несколько проектов пока у вас есть кредиты вот сейчас у меня полторы тысячи кредитов я спокойно могу добавить еще какой нибудь проект но ну, опять же с канала студии юги прана опять же скопирую ссылку назову его йога 2 опять же правильно подкорректирую ссылку если бы я копировал из менеджера то она была сразу бы правильно теперь опять же установлю ну Например, 110 просмотров. У меня достаточно много кредитов, полторы тысячи, да? Обратите внимание, когда вы заполняете поля с количеством просмотров, с количеством оценок нравится, сервис вам автоматически высчитывает, сколько будет стоить этот проект. Вот дороже всего стоит лайк 10 кредитов. За каждый просмотр с вас снимается один кредит. Вот, подписчиков тоже один. Все, отображать в галерее. И добавить проект. Опять же, попадаю в список проектов, нажимаю на кнопочку ⁇ Запустить ⁇ подтверждаю, пошел процесс. Вот таким вот образом легко и просто вы можете получать первичную активность на свои ролики. Еще раз повторюсь, не надо злоупотреблять данным сервисом, не накручивайте больше 100 просмотров, не накручивайте много лайков и подписчиков, чтобы все, что вы делали с помощью этого сервиса, походило на естественную активность. Благодарю всех, кто досмотрел данный ролик до конца, всем спасибо, до свидания. Будут вопросы, пишите под данным видео.